Всем привет, друзья! Смотрите, у нас девочка это и девочка там. Там похоже на Кэсси, говорю нашу. Такая же пушистая, черненькая была. Это у наших девочек котятки. Они вообще играют, но сытые, никуда не убегают. Им нравится по теплице бегать. Вот как они гоняют. Глази, вот как это, девчонки наши девочки андрей посмотрел мы думали мальчик андрей посмотрел а девчонки говорит другого посмотрел девчонки говорит. Ну, давай прыгай прыгай каскадерша коси прыгай касси лапки скользят хоп. ох я выбралась летела в траву а ты как будешь спускаться как тебя назовем синеглазка пошла пошла родимая пошла молодец анекдот там у нас цыплятки сидят все наелись а я одна наелась такая красота мы с утра с Андреем ездили за ягодами, вишни, смородины красной собрали. Компоты буду варить. Еще клубнику, варенье надо сварить сегодня. Фасолька цветет во всю, Трава растет во всю, Трава быстрее ботвы растет. На перегонки. Сюда как залезть и как проплыть? Фиг его знает, а надо. А не знаю. Не залезть. Это один сорт. Это красный. Там белый. Там фасоль. Туда не пройду тоже. Красная фасоль. А красным цветет. Белым цветет. Здесь сиреневый и белый. Это кустовой. Вот это сиреневый. Малинку девчонки едят. Проснуть начала. Ох, яблоня-то. Смотрите, здесь дети могут побегать, наяривать. В августе. Полно А в саду-то надо будет козом потом откормить. Вот наши Цыплятки, как перепелки стали уже. У -у -у. Запрыгнул к мамке на спину. Красота. Смотрите, как там весело. Все, играю твою. Так, красный лук у нас уже, он же ранний. Он начинает, он самый ранний. Потом начинает э, семейный лук сохнуть с этим бочонком. Вот он у меня. Все, лег. Подсохнет, уберем. Я его размножаю. Как-то он у меня пропал вообще. Но потом я вот там набрала, здесь набрала. Ну, короче, набрала луку. Люблю этот лук красный. Так. Ну вот, друзья, мы собрали вишенки. Это все полностью вишня там. Смородина. А там еще чуток Виктория есть Ну и детишкам кушать как раз Компот буду варить Собрала мяту, мяты, Мы очень любим компот, оно освежающее такое И прям, знаете, легко пьется Обязательно добавляю Ну и сегодня будем делать Коплеты, как всегда Вот Андрей еще пол ведра набрал Так что Компот, компот, компот И варенье, и компот Ну сегодня нам варим начну прямо сейчас потому что потом жара будет невыносимая. так что надо днем это все сделать с утра то есть ну все друзья все покажу Да, собираюсь сделать кабачковые не оладушки а просто а, блинчики ну как Нарежу, короче, увидите, руки после этой. Этих маслят такие они, черные, чёрные И у меня, смотрите. И у Динара смотрите. Я вчера-то помыла, и сейчас вот такое. Доказательство у, ами... у Даринки, смотрите, доказательство. То, что она тоже собирала у нас. Это не грязные, это маслята у нас такие. Так, кабачки буду кольцами нарезать, она не кожа, обжаривать. Я так я... что сделаю вкусняшку с формией. Ну вот, друзья, я сделала кабачки в кляре. Получились обалденно вкусные. Если честно, очень вкусные. Здесь я жарила. Кабачки нарезала, затем в муке поваляла, затем в яйце взболтала яйца. В яйце поваляла, затем опять в муке. Это все прожариваем на медленном огне. И в конце я вот добавляю чесночок. Я его не размазываю, ничего. Я просто через мелкую терочку сверху намазываю, э, раскладываю и все, по чуть-чуть, Очень вкусно получается. Мы еще поели, представляете, сколько с одного кабачка можно нажарить. Это целую армию можно накормить. Затем я делаю вот э, Компоты. А, ты моя хорошая. Со смородиной. Потом вишней. Так, 6. Здесь семь баночек. Восемь, девять, десять, 11. Одиннадцать. одиннадцать банок. Это чисто на смородину уйдет. И еще уйдет у меня столько же на вишню. Так что, друзья, сегодня компот. компота варенья. Еще варенье доварю. Еще пять минут осталось доварить и все. Так что. На зиму готовимся, как медведи. А кабачки, а кабачки, конечно, я стараюсь пощаще вот и тушить потом буду его а с картошкой, с мясом. Очень вкусно получается. Это с кабачками вообще вкусно. Только уметь надо готовить его. И кабачков нынче много. Да вообще нынче все много. Боженька нас, говорю, побаловал нынче. Очень хорошо. Так что вот так вот, друзья.